Всем привет! Всем Это привет. Большой Русский Эксперимент. Я Роман. И я Алексей. Для вас приготовили очень большой эксперимент. Сегодня мы развели костер, накупили много разных баллонов и решили все-таки разобраться, что же вжарит больше, что взорвется. Будет очень весело. Итак, поехали. Первое будет у нас дезодорант. Ех ты! вот наш гастерчик следующая часть Куча. так это у нас антистатик да всем в назидании. смотрите стой, стой. ребят мы не знаем что будет мы вот решили испробовать Газ, короче, мы думаем Надо как он будет с огнем взаимодействовать только мне на телефон <свят> <Это все>? понятно <свят> НЕПОНЯТНО <свят> Короче, Мы не успели заснять, мы кинули туда смывку для краски Так, следующее у нас это освежитель воздуха, дикие ягоды. Вот так вот после каждого, после каждого мы вот... Ни угля! Ничего! Следующим лотом у нас идет лак для волос. Это посвящается дорогим девушкам. Так что, если вы используйте свой лак. Я бы вам пожелал не подходить здесь к кастрюм. Дамы, не используйте лак. Он вам ни к чему. Если у вас там завелись тараканы, мухи и всякая бельберта, не обязательно. Не курите дома. Я не падал, я не падал. <с костер. <с вот, костер уже готов у нас. Снова. Так, Снова. следующий идет у нас грудь алкидный. Для покраски автомобилей. Да, Поэтому. Универсальный. Маляры. Это вам видимо. Ваша тема. Проводим закладочку. Не торопясь. Быстренько свальм. И бежим отсюда. А так. дальше у нас большая артиллерия. Так, ну это для водителей, короче, кто там панельку хочет натереть, там, я не знаю, там на что сверкало. Короче, поле можно в принципе использовать не только для машины. Так. Мы я думаю, также воткнем. Большой, пока он там нагреется, пока то, пока все. Давай попробуй, вынуть. Конечно, мы дождались. Это монтажная пена. Полиуретановая сезонная пеночка. Так, таким же образом ее, короче, совым. Давай, давай. А, руки ждем. А, руки ждем. <плодил> Продолжительного совещания мы решили и вторую пену запенить. Короче, мы ходим и липнем ко всему. У меня все ноги как так Ладно, тоже это готовая, сезонная. Такая золотая. Это. Она подороже, причем. Куда нам бежать?